Здорово, бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова Бабруха. я, Бобруха, рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хотел с вами разобрать вопрос, который вы задаете у меня на стримах. Почему я перешел на класс поджигать? И пока подпишись, жми лайк, не забудь оставить комментарий. Ну а мы начинаем. Во-первых, что дает нам поджигать? Первое ускорение. Второе. Поджигает врагов, которые бегут за вами, стоят перед вами, ну и которые, возможно, будут вас преследовать, и вы об этом будете знать. Третье. При плохом АИМе, если вы рукожоп, так же, как и я, то данный класс вас будет спасать в close файте Почему? Давайте разберем на данном примере, и вы сразу поймете, почему стоит данный класс брать, если у вас плохой АИМ. И вырукажу Приезжаю я на черный рынок И на черном рынке оказывается двойка дробашистов Да, я тоже с дробашом Так как учусь играть Так как на данный момент Activision так и хочет, чтобы мы горели с дробашей Ну а я устал Что мне прилетают постоянно ваншоты И захотел научиться тоже на дробаша Так, давайте разбираться Почему данный класс прям имба Смотрите они вдвоем начинают за мной гоняться. И когда они начинают за мной гоняться, наступая на огонь, их броня начинает уменьшаться. И происходит вот такой щелчок. Ну и остается дело за малым. Как-то попасть во второго. Ну и у нас начинается преследование. И слушайте, сейчас опять произойдет щелчок. Противник потерял броню. И на этом решается не файтиться со мной дальше, а отступить назад и захилять броню. Но тут уже случается то, что случается. Все-таки я его догнал и не дал захилять ему броню. То есть, по мне, данный класс не только тем, кто давно играет, прям имба, но и тем, кто только начинает. Это самый такой прям класс, где можно не так сильно напрягаться и не так сильно париться насчет своего има, а просто закружить врага, чтобы враг бегал за вами. Да, у этого класса есть минусы. Вы не сможете быстро уйти от врага, например, как на ниндзя, забраться на вершину, как на ниндзя, Либо используя быстрый удар, либо класс на полную, вы не сможете подняться куда-то в быть. Но у вас есть преимущество, вы всегда снимаете хп у врага, если он вас преследует. Поэтому для меня этот класс стал играбельным, и мне захотелось с ним играть. И я буду продолжать играть, пока его не понерфили, потому что он не зашел. Поэтому пользуйтесь. Не забывайте прожать лайк, не забудьте оставить свой комментарий, каким классом играете вы и понравился ли вам поджигатель. А с вами был Бобруха, до скорых встреч, пока-пока.